Теперь по поводу алгоритма для скальпинга и вообще построения алгоритма. Я считаю, что на текущий момент, и всегда так было, и всегда так будет, простые и понятные стратегии будут работать стабильнее и надежнее, чем более сложнее. Я знаю очень много различных методик и торговли, и с многими сталкивался и разговаривал с разработчиками. Очень часто стратегия включает достаточно такие простые правила, и там сотни тысяч различных Дополнений, пояснений, аут. То есть, есть э, правила входа, и потом начинается. А здесь я бы не вошел, потому что был бы там, э, например, S&P 500 в этот момент дернулся вниз. А здесь я не вошел, потому что там Иван Иванович по телевизору сказал какие-то нехорошие новости. А здесь нужно было войти, потому что там, не знаю, звезды сошлись в каком-то созвездие то есть вот эти все различные навороты они очень усложняют понимание стратегии и становят и делают ее просто непригодные для использования может быть кто-то один кто ее составлял и кто там в этой стратегии уже там пять лет находится он может быть и может все эти правила держать в голове но для простых смертных которые эту стратегию будут использовать для них это будет просто невообразимо сложно Потом, вы когда торгуете, у вас там нет времени на сложные вычисления. Если вы должны там э, уровень Fibonacci от, отсчитывать от текущей цены в момент входа, а у вас свеча на этом в течение минуты постоянно меняется, ну, у вас просто нет на это времени. Вы должны как бы успеть, дай бог вам успеть, посмотреть график, посмотреть стакан. Вот такие вещи, которые у вас все время перед глазами. Никаких сложных вычислений у скальпера не должно быть. Это должны быть простые входы, простые выходы, возможно, простые правила усреднения. Они должны быть у вас до того, вы входите в сделку, должны уже быть в голове. Как правило, скальпер совершает вход на заданный объем. То есть, у вас есть некий объем, который вы им торгуете, и лучше его не менять и им придерживаться, чтобы не путаться. Ну, может быть, кто более опытный, там, может э, заходить там разными объемами в зависимости от ситуации на рынке я считаю если у вас 100 сделок в день вы должны иметь фиксированный объем этот объем может отличаться если вы там двумя инструментами торгуете То есть вы там на фьючерс на индекс ртс например заходите одним контрактом а параллельно смотрите стакан на Сбербанке, там вы заходите там пятью контрактами это закономерно это логично и на каждом инструменте у вас может быть свой стоп и свой профит. Это тоже закономерно и логично, потому что все инструменты имеют различную волатильность, различную э, приверженность трендам и так далее. Простые и понятные стратегии. Фиксированный объем. Это проще всего и, и проще всего вам будет торговать самим. А вы лучше ищите больше входов хороших чем там э, играться вот этими усреднениями. Если вы используете роботов, вот там это можно а, использовать, потому что там можно это все задать, все эти математические вычисления задать роботу, и пусть он за вас это все делает. Так же, как, например, э, ну, кто может быть знает, что такое э, дельта-нейтральное хиджирование в опционах, то там сложнейшие вычисления, которые, в принципе, невозможно сделать самостоятельно. Это может сделать только робот, его задача это все вычислить, а вы просто задаете э, анализирует только результаты этого вычисления. То есть некоторые там сложные стратегии без роботов выполнить невозможно. Все уровни важные, сопротивление, поддержки, тренды, тренд локальный, тренд глобальный, вы должны уже эти уровни нанести с утра, и у вас должны быть эти графики. Торгуете по минуткам, значит нужно внимательно минутки проанализировать и все это нанести. Я не, не рекомендую вам анализировать новости, новостной фонд. Я считаю, это пустой тратой времени, хотя в свое время вел огромное количество примаркетов. Я считаю, примаркет, он ни о чем не говорит. А, примаркет все знают, примаркет все посмотрят. И если примаркет отличный и все должно расти, вполне возможно, рынок откроется гэпом вверх и будет весь день расти вниз. Поэтому примаркет ничего не говорит о, той, о том тренде и о том рынке, который будет сегодня. Как правило, примаркет отыгрывается уже на утреннем гэпе. Все, дальше можете забыть о том, что к чему вы готовились. А вот уровни поддержки, тренда, сопротивления, все это у вас останется на целый день. То есть, особенно вчерашний, там, хай вчерашнего дня, он никуда не денется, чтобы там с утренним гэпом не произошло. И его трейдеры помнят, потому что, кто технический анализ знает, что все эти уровни поддержки, сопротивления, это эмоции трейдеров, соединенные воедино. И как раз они и создают вот эти уровни тренда и тренда сопротивления именно поэтому эти уровни работают хотя работают не так как работали 5 10 лет назад обязательно в течение дня вы должны обращать внимание на такие как максимум дня минимум дня вот то что появляется вот вот эти линии вы должны их периодически отрисовывать я всегда имею на графике линии там вчерашнего хая сегодняшнего максимум минимум и около них особое внимание именно от этих уровней будет хорошее движение и мы не знаем куда может быть, в одну, может быть, на пробой, может быть, на отбой. Но это движение, вероятность этого движения очень высокая. Стоп и профит у вас, если не на рынке, должен быть обязательно в голове. И самое важное для любого алгоритма, что вы должны действовать как робот. Если человек не может объяснить, как он должен действовать, скорее всего, у нее нет никакой стратегии, нет никакого алгоритма. Есть такое замечательное правило, если человек не может объяснить пятилетнему ребенку, чем он занимается, то он дилетант и шарлатан в своем деле. То есть вы должны ясно и понятно объяснить, что вы здесь собираетесь делать. Если у вас нет этого понимания, то вы, скорее всего, торгуете по интуиции, и нет ничего хуже, чем торговля по интуиции. интуиции. Многие торгуют, говорят, что торгуют по интуиции и зарабатывают. Но на самом деле у них есть в голове некий алгоритм и стратегия, который у них на основе их накопленного опыта, они им действуют. Если посмотреть действия людей, которые говорят, что торгуют по интуиции, можно найти некую закономерность. Если вы постоянно стабильно зарабатываете, у вас эта закономерность обязательно есть. Если у вас ее нет, то это может привести к катастрофе в любой момент. Если вы действуете как робот, у вас шансы на порядок выше. Вот и все. До встречи в следующем уроке.